Третья, третья роль женщины – это роль сестры. Сестра всегда рада в нем, любому вниманию своего брата. Сестра может заигрывать, может дразнить своего э, брата. да То есть в роли э, сестры вы можете себе это позволять. Да? Не догонишь, не догонишь, да? или не ударишь, не ударишь, не ударишь. То есть вот так, такие какие-то моменты, но в этом состоянии женщина всегда благодарна за любое внимание, которое есть. То есть у нее нет никаких претензий, что ты там мне мало внимания уделяешь, что ты там мне подарок давно не купил. Она рада всему. Вот это состояние тоже очень ценно для мужчин. И когда в его жизни вот эти все пять ролей женщина раскрывает, то мужчина полностью счастлив. Ему не нужна никакая другая женщина, никакая замена не нужна, никакие э, моменты не нужны, которые бы он хотел искать в других женщинах. То есть ему полностью хватает все, всего необходимого в одной женщине. А женщины это же большие актеры, каждая из нас.